Всем привет! И это моя первая анимация Гача Лайфа. Все думают, что Фу, говно. Гача лайф. Но я решил сделать первую анимацию. Думаю, я вам понравится. Приятного просмотра. Как хорошо лежать на лавочке. Ты ч разлегся здесь, дебил, я тебе сейчас сдам. Ай, больно. Пошел нафиг, чтобы я тебя больше не видела. Пойду домой. лала.